Ой, зима без конца и без краю. Апрель, 24 апреля. Снег сначала весь растаял, а теперь снова выпал. Произведение искусства. Вот кот соседский пришел в гости. Подружку кошку ждет. Сейчас выпустим. Уже не рады мы проказам матушки зимы.